Вот есть миф, как описание некой, некой модели, модели реальности, в которую всякий из нас погружается рано или поздно в различном состоянии сознания. Первый уровень погружения, в который лежит на поверхности мифа, это погружение в сказку, это погружение в волшебство. Что это означает с точки зрения магического раскрытия? С точки зрения магического раскрытия это означает формирование желания. Потому что погружение в миф на этом уровне, на уровне волшебства, можно выразить словами хочу волшебства. Но тот, кто начинает в этом жить и что-то делать, это уже называется колдовство. Мысль колдуна погружена и направлена в будущее. Колдовство, как волшебство, нужно ему для будущего. Сегодня я провожу колдовское действие, завтра я получаю некий волшебный, волшебный ритуал. И когда мы говорим о колдунах, да, у обывателя перед глазами будет какой-нибудь традиционный колдун, какой-нибудь старец с пронзительным взглядом или там, ведьма с крючковатым носом. Да. Но давайте вспомним, например, не так давно была очень популярна такая традиция, Волшебная традиция э, Симарон, да, братьев Бурланов. В 90-е годы она в свое время, кто помнит эту историю, да, протряхнула многие умы. Это волшебство, это действительно было волшебство. Ритуальные, по сути, колдовские действия, связанные со сказочным путем дурака, Иванушки-дурака, которые совершают дурацкие действия, получают совершенно дурацкий, не математичный результат, в свое время как раз и всколыхнули вот этот вот первый уровень сознания. Да, там было погружение в очень близкий и архетипичный славянскому духу миф, миф Ивана-дурака. Этот Иван дурак оказался почему-то в 20 веке, и вот сообразно своей дурацкой природе совершает не менее дурацкие действия. Там, не знаю, что там они делали? Трусы коптили, <смех> белье развешивали в автобусе свежепостиранное. Ну, в общем, вот ду абсолютно дурацкие, нелогичные, нетрадиционные, вышибающие сознание и тебя, и окружающих действия, они, тем не менее, приводили к результату. И вы теперь знаете совершенно почему, потому что это абсолютная сбивка матрицы. Матрица традиционной, которая говорила о стабильных причинно-следственных связях, которые необходимо было последовательно и ритуально совершить, чтобы получать результат. Здесь эта причинно-следственная связь убивалась как класс, да, и ритуал приводил к эффекту либо сразу сейчас, либо еще вчера. То есть вот абсолютно нарушалась вся, вся, вся логика происходящего. Но, тем не менее, и колдовское действие, даже если оно происходит в рамках традиции, оно, конечно же, тоже призвано нарушить стандартную причинно-следственную связь. Даже если это действие, которое творится на определенном ритуальном, там, религиозном канале, да, оно все равно к этому и призывает реальности, и, и колдун также сонастраивает именно на этот результат себя и реальность. Но в любом случае это, этот результат, он связан с желанием. Хочу, чтобы было, вопреки традиционному интервалу. Поэтому погружение в Нив с точки зрения волшебства-колдовства мы поставим между этими знак, элементами, эффектами, знак тождества, не потому что они равны, а потому что они находятся на одной плоскости взаимодействия с реальностью и вектора их направлены от себя в будущее одинаково. Это Первичное погружение в миф, который раскрывает миф как сказку, миф как нечто изменяющее тебя и твою собственную реальность где-то в, где в будущем. Поэтому вот, вот такой миф, который изучается обычно первым погружением, он, это его верхний слой. И вот когда мы говорим с вами о том, что прежде, чем изучать какую-то традицию, в том числе и религиозную традицию, или колдовскую традицию, магическую традицию, через миф мы должны первым делом погрузиться в миф, то есть мы должны пережить его первую волшебную составляющую, потому что если нырнуть глубже, всегда будет чего-то не доставать. Это как детство, оно должно быть прожито. Если человек будет рождаться сразу взрослым, он много чего недополучит. Потому что именно в детстве зарождается вот это самое погружение в миф, погружение в волшебство, желание проживать дальнейшую взрослую жизнь, когда она уже не такая классная, как в детстве. Но то, что... В детском заряде ты успеешь набрать вот этот вот резерв правильного астрала. Возможно, он будет предполагать, хватит тебя дальше пройти за жреческий уровень, уйти в магию. Или ты на жречестве застрянешь, потому что вязкая среда жреческой бинарности просто не хватит энергии, не хватит топлива для того, чтобы ее проскочить, преодолеть через жреческий пласт, пройти сразу в магический простор. Жреческий же уровень, это уровень, второго погружения в миф, когда вектор не направлен в будущее, он направлен в здесь и сейчас. Жречес, когда жрец проводит информацию мифа в существующую реальность, он проводит ее в данную конкретную точку. Для него нет вчера и для него нет завтра. Его задача в состоянии здесь и сейчас провести определенную в здесь и сейчас манипуляцию вне зависимости от того, была ли предоплека во вчерашнем дне для этой манипуляции и какой эффект она произведет завтра. Жреца это не интересует, он просто проводит информационный канал, не предполагая, что он будет каким-то образом оценивать эффект этого канала, который он проводит, эффект этого погружения. Так жрец, проводящий мистерию для погружающихся, например, в миф, он видит, что для проводящих, того, кого он в этот миф проводит, для них это волшебство. Но для него самого это ни в коем случае не волшебство, это работы сегодняшнего момента, здесь и сейчас. И что будет завтра, он не ведает, не знает и ведать не должен. Он проводник, и это его основополагающая задача. Недаром в древности, еще в дохристианскую эпоху, в языческую эпоху, когда зарождался институт жречества, на, этот, на эту должность, да, на, этот, э, на эту роль всегда выбирались очень специфические сознания. Сознания, которые понимают с одной стороны свою силу, а с другой стороны свою ущербность. Определенного рода жертва, которую приносит жрец, это жертва волшебством, потому что для него оно перестает существовать, и жертва магии, потому что оно для него становится недоступным, потому что вектор магии смотрит совсем в другую сторону. Но чтобы жрец правильно проводил свою, выполнял свою работу, он должен существовать только здесь и сейчас. И смотр в будущее необходим лишь только с точки зрения необходимости канала, который проводят здесь и сейчас. Например, Годи, который накладывает Гейс да, на, на какое-то значимое лицо. Если Годи, будет или жрец, будет в этот момент смотреть, что он с того Гейса получит, это уже не Годи, это коммерсант. Если друид будет, накладывая определенный гейс или выставляя определенную систему ритуалов для своего народа, для своего племени, будет предполагать, что с этим племенем будет дальше и какую роль в этом, в этом дальнейшем бытие он будет занимать, это уже тоже не годи, это коммерсант. По сути жречество потеряло свою сакральную функцию тогда, когда начало выполнять вот это самое действие. Когда правитель и жрец в одном лице, ему нет необходимости подкупать самого себя. Но когда жрец и правитель это разные лица, между ними возникают человеческие взаимоотношения. Что касается магии, то в магии это глубокие, глубокое погружение за жреческую среду. Жрец может стать магом, но маг также может стать магом без, скажем так, долгого погружения в пространство жреческой практики, но жрец, который вступает в коммерческие отношения с окружающей реальностью, в магию не попадет никогда. Потому что условия, маг не должен хотеть быть кем-то. А при каких условиях, коллеги, давайте подумаем, мы можем представить себе, например, применительно к себе, например, в каких, при каких условиях мы перестаем чего-либо хотеть? Только при одном, коллеги, когда опыт настолько велик, что можно совершенно честно и без лукавства сказать себе, я уже все испытал. Настолько я все испытал, что нет ничего, что для меня было бы более желанным, чем другое, для меня было бы более большим волшебством, чем что-либо другое, когда сознание испытало все, абсолютно однозначно оно не опустится на уровень волшебства-колдовства, и при этих условиях, конечно же, не вступит в коммерческие отношения с окружающей реальностью, то есть не будет ничего хотеть для себя. А это нам дает более развернутое понимание не только как бы в психике и морали, но и в плане устройство сознания человека. Если вектор колдуна-волшебника направлен в будущее, вектор жреца направлен в здесь и сейчас, то вектор мага, логика подсказывает, сознание направлен всегда в прошлое. Его сознание находится чуть дальше, чем все остальные, поэтому каждый момент переживаемый реальностью и существами, наполняющими эту реальность, для него уже прошлое, потому что это же самое явление маг пережил полсекунды назад какое-то мгновение назад, но он точно знает, что сейчас будет происходить и точно знает, что будут переживать все остальные. Поэтому для него это никогда не новость, никогда не новинка, а то, что пережито, мы с вами говорили об этом неоднократно, начиная с самого первого курса основного факультета, то есть первый класс, вторая четверть, нам уже дало такое Понимание о том, что то, что мы делаем второй раз, никогда для нас не является чем-то уникальным и не забирает много энергии. И, соответственно, астрального желания оно тоже не берет. Английский я уже знаю, это вот этот активист. Да? То есть всякий раз, когда окружающая реальность переживает какое-то событие вновь, маг понимает, что он его уже пережил. И оно не является для него уникальным, удивительным, феноменальным, не является также. Поэтому вектор. Внимание мага и вектор его памяти, и вектор его времени находится в прошлом, но для всех окружающих он живет как бы чуть раньше, чем они. Да, вот, такой вот как бы плоскостной парадокс. Но это дает магу не то чтобы преимущество, это не преимущество, совсем не преимущество, но это дает более глубокое погружение. Потому что нет необходимости проводить канал, не думая о том, что это даст завтра, нет необходимости иметь и культивировать свои собственные желания, которые дают осознание и ощущение волшебства. Мак всегда находится сознанием в своем прошлом, переживая как бы уже получая, укомпоновывая опыт от тех событий, которые все остальные, с которыми он так контактирует в данный момент, здесь и сейчас, в, этой временной, в этом временном потоке, переживают чуть спустя. Причем более глубокое погружение, как бы забегая вперед, сознание мага в, в магические глубины, как бы уже больше контакт не столько с первым кругом силы, сколько с первоосновами первого круга силы, дают ему возможность испытать ситуацию не только в этой конкретной форме, которую сейчас переживают все остальные, а во всех возможных вероятностях. Поэтому он знает, что могло бы быть, и что могло бы не быть и с какой вероятностью и зачем это надо и в зависимости от скажем так глубины и сроков погружения видеть что предпочтительнее намного много много шагов вперед ну вот одно из этих условий вектор внимания направленный назад очень многие из вас коллеги его уже испытали, его уже пережили, его уже отразили. А, и в ваших постах я это увидела, да, когда события переживаются как бы чуть раньше, чем они возникают для всех окружающих. Это возникает эффект не, не то чтобы дежавю, а точного понимания, что абсолютно точно, то, то, то, точное знание, что сейчас а, в большей степени достоверности произойдет. Это не для того, чтобы это изменить. Если это необходимо изменить, это можно изменить. Но вот в таком состоянии, в состоянии неясновидения, и даже неяснознания, это такие чисто человеческие описания, а именно магического понимания, оно, как правило, не вызывает желания что-либо менять, потому что нет личных предпочтений. И вот эта особенность, да, особенность отсутствия личных предпочтений, оно достигается только лишь в том случае, когда сознание имеет такой объемный опыт, в том числе и опыт волшебства, колдовства. Возможно, и какой в какой-то степени опыт жречества, хотя он не является основным для всех, но для многих тем самым навыком, который которые нужны для того, чтобы пройти эту, пройти эту плоскость. Состояние погруженности здесь и сейчас, состояние проводника какого-то определенного канала. Так вот, навык созерцания и обладания собственной пустотой. Хотя эта пустота в данный момент заполняется совершенно не тобой, а некими божественными каналами, но это все равно твоя пустота. Твоя пустота. Просто она получает закалку, как дамасский клинок на каналах, с которыми ты сейчас взаимодействуешь. Я не напрасно вам начала эту беседу с вами именно с магического миропонимания, потому что вот этот вот вектор не как у людей, то есть у всех людей вперед, а у магов назад, он не случайен, это говорит о том, что и различные мифологические задачи и загадки, которые мы с вами должны будем разгадывать, они связаны вот с этим вектором. Для мага погружение в миф, это погружение в свое собственное прошлое. Знаете, какая штука, почему для мага он, миф, является более, более глубоким пониманием? Не как работа, как у жреца, не как волшебство, как смысл жизни, как у колдуна или волшебника, а как погружение в свою собственную личную память, причем мы с вами знаем, это правило, маги могут работать с различными каналами богов, в отличие от жреца и уж тем более колдуна, поэтому для мага почему для него нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, почему для него нет никакого опыта более новым, чем сегодняшний опыт, потому что такой вектор направленности позволяет ему пережить опыт любого бога как свой собственный. Причем гораздо раньше, чем это преобразуется в какую-то мифологическую волшебную реальность. Он просто вспоминает, что это уже с ним было.